приветствую на канале шарапара а идею для данного видео мне подкинул некогда мой подписчик джон сноу видосы про аннрб во множественном числе их не будет только это джон большое тебе спасибо и приступим После окончания Первой мировой войны проигравшую Германию терзали безработица и голод. Страна выплачивала огромную контрибуцию. Военные пенсионеры и инвалиды войны не имели пенсии. Им приходилось просить милостыню на улицах которые были переполнены нуждающимися. Повсюду была разруха, социальное напряжение нарастало с пугающей быстротой. И в это же время, в 1928 году, ученый-историк Герман Вирт выдвигает в своей книге «Происхождение человечества» теорию. Вся история мира основана на достижениях исключительно нордических народов, то есть жителей Северной Европы и Скандинавии. Упоминалось также, что вся европейская цивилизация катится к краху. Единственный шанс ее спасти – возродить прошлое величие древних германцев. Высокодуховному человеку он противопоставил человека-зверя – бессловесное и примитивное существо. Причина деструктивных процессов в нордической расе, согласно Вирту, было смешение с южанами. Выставку Вирта «Наследие предков» в 1933 году посетил Герман Гиммлер. Идея того, что германцы – это не просто нация, а великий народ, которому остальные обязаны своим развитием, отвечала образу мысли и целям Гиммлера. Три человека – Герман Вирт, Рихард Дара и Генри Гиммлер – учредили общественную организацию, которую назвали «Немецкое наследие» – «Deutsche NNRB». Со временем устав общества был изменен, Герман Вирт стал отдельно практикующим исследователем, а в структуре общества появилось много офицеров СС. Вскоре Аненербе становится структурой СС и получает статус главного управления А, и осуществляла свою деятельность при патронаже Рейкс Фюрера Генриха Гиммлера и под личным контролем фюрера. Но как все началось? Виртом была организована выставка «Наследие немецких предков». Тогда он только защитил диссертацию под названием «Деградация голландских фольклорных песен», в которой занимался разработкой протомифологии. Теория существования антилюдей заинтересовала Генриха Гиммлера, посетившего выставку. Интерес к ней проявил и Рихард Дарре, руководитель расово-поселенческого отделения СС, и Фридрих Хильшер, который уже тогда пользовался значительным авторитетом в партии. Таким образом, все дальнейшие тайные исследования ананарбы изначально оказались связаны с нацистскими лидерами. С начала 1939 года, 20 века, организация получила дополнительное финансирование. Сперва целью этой группы ученых было реальное доказательство теории расового превосходства германцев. Термин «ариец» существовал только в разговорной речи, а во всех официальных документах партии использовалось словосочетание «германская раса». В ходе археологических и антропологических исследований работы должны были проводиться с соблюдением научной точности и научных методов. Результаты должны были популяризироваться в доступной для широких масс форме. Идея исключительности действительно сплотила народ. Начинается духовный и промышленный подъем. Страна начинает догонять, а затем и опережать другие страны во многих областях таких как добыча полезных ископаемых, автомобильная промышленность, суда и авиастроение. Хотя стоит отметить, что во многом развитию Германии способствовали и денежные средства, изъятые у обеспеченных слоев населения еврейского происхождения. Ведь идея расы господ позволяла проводить аресты с конфискацией, депортацию евреев из страны, их ценности и деньги изымались в пользу государства. Теория чистоты крови уже не научная доктрина, это новая религия, а Анненербе – это организация по ее утверждению. Герман Гиммлер, как руководитель структуры СС, в соответствии с новыми идеологическими течениями, набирает в нее людей исключительно с чистой кровью. Его план – создать элиту страны, истинно чистокровных арийцев. Есть и параметры, по которым проводится набор. Высокий рост, светлые волосы, голубые глаза, безупречная родословность 1750 года. Там не должно быть людей иных национальностей, только немцы. С 1931 года такую же проверку проходит и невесты сотрудников СС. Если девушка не прошла отбор, Гиммлер не допускал женитьбы, чтобы не портить чистоту крови этих избранных граждан страны. Некоторые исследователи считают, что Гитлер на Анненербе и на исследования в области оккультизма израсходовал больше денег, чем американцы на создание атомной бомбы. Но это не точно. До сих пор остаются нераскрытыми многие тайны Третьего Рейха. В Анненербе часто поднимали, например, вопрос об Атлантиде. Этим особенно интересовался Гитлер. В институте придумали название острову Гельголанд, то есть Святая Земля. Идеологи стремились подать историю так, чтобы нацисты могли ощущать свою исключительность, ничем не обязанную Аврааму. После окончания военных действий идеи общества подхватил немецкий богослов Юрген Шпанут, который отождествлял таинственную Атлантиду с Хельголандом. Ну, тубе, что Святая Земля, ну вы поняли. Все оккультные исследования Анненербы в конце 30-х годов переводят в разряд секретных. Об их результатах докладывают высшему руководству Третьего Рейха. В это же время у наследия предков появляется новый символ – Ирминсу, или Столб Ирмина. По словам Андрея Васильченко, кандидата исторических наук, это некая святыня, которая в 8 веке была уничтожена Карлом Великим. Это дерево, германское божество, обозначение взаимосвязи неба и земли. Некоторые засекреченные проекты Ананарбы вызывают недоумение. Покровитель этой организации, Гиммлер, интересовался всем, что касалось оккультизма. Одно из сомнительных... Эм... Ответственных заданий поручили Эрнсту Шеферу, который вернулся из тибетской экспедиции. Он должен был заниматься поиском чудодейственного напитка. Гиммлер верил и надеялся получить рецепт целебного напитка. Другое оккультное увлечение Гиммлера, практика сидерического маятника, привело к появлению в СС целого подразделения, которое называлось «закрытой структурой СП». При помощи сидерического маятника пытались выследить пути следования американских конвоев в Советский Союз. Некоторые тайные артефакты Ананерба опередили время. Они были найдены в Тибете, если верить скутным документальным данным проекта «Хронос». Специальный отдел Ананерба работал над воздействием на четвертое измерение. Немецкие ученые верили, что можно вернуться в 1939 год, проанализировать поражение, учесть ошибки и снова начать победоносную войну. Некоторое время даже ходили слухи, что в ходе последней экспедиции нацистов в Тибете была найдена сакральная ось времени. Немецкие ученые просто не поняли, как раскрутить ее в обратную сторону. Другая тайна Третьего Рейха и Ананерба – проект «Колокол». Имеются сведения, что нацисты проводили исследования с объектом в форме колокола, изготовленным из тяжелого металла и наполненным фиолетовой жидкостью, похожей на ртуть. Жидкость хранилась в термосе, упакованном в свинцовую оболочку 3 см толщиной. Исследования проводили под толстым колпаком. Площадь помещения составляла 30 квадратных метров, а поверхности были покрыты плитами с резиновой подкладкой. После каждого эксперимента лаборатория обрабатывалась солевым раствором в течение 45 минут. Процедуру производили узники концлагеря Гросс Роза. Каждый опыт проводился в течение минуты. Колокол испускал голубоватое свечение. Все электрическое оборудование в радиусе 150-200 метров выходило из строя. Практически все жидкости, в том числе и кровь, разделялись на фракции. Первая группа исследователей распалась после смерти пяти ученых из семи. Во второй серии опытов риски были немного снижены благодаря модификации оборудования. Незадолго до окончания войны все документы были вывезены командой СС в неизвестном направлении, а всех ученых, принимавших участие в программе, расстреляли сами немцы между 28 апреля и 4 мая 45 года. Какой была цель проекта «Колокол»? Тайный артефакт Ананербы, кстати, «Колокол» сохранился, но помещение, где проводились эксперименты, разобрали, а содержимое уничтожили. Такие дела. Так вот, артефакт позволяет предположить, что ученые работали над проблемами, касающимися неисследованных свойств гравитации. Возможно, поток таинственного фиолетового вещества, похожего на ртуть, мог возбудить гравимагнитное поле значительной напряженности. Это вполне вероятно с научной точки зрения. Один из спорных для историков вопрос – разработка учеными ННРБ летательного аппарата дискообразной формы. СМИ приписывают их с некоторых пор как нашествию пришельцев, но фотографии подобных НЛО, по рассказам очевидцев, были в архивных материалах Ананербы. Есть данные, не подтвержденные официально, что в 1946 году американская эскадра адмирала Берда, направлявшаяся на базу Ананербы в Антарктиде, была атакована подобным летательным аппаратом. Чем закончилась операция в Антарктиде неизвестно, но первое зарегистрированное показание очевидца опоздало. Летающего объекта было в сша в сорок году и кстати большинство летающих тарелок видели на территории сша чаще в районе военных баз все кто имел склонность к паранормальным способностям в сс сразу брали на заметку при ананарбе действовали курсы биолокации это были поисковики вооруженные только вращающейся рамкой по-другому лазой Константин Залеский, историк, отмечает: «Доля исследования полезных ископаемых, в частности золота, в Баварии были привлечены силы лазоходцев. До падения Анненербы успела подготовить три выпуска лазоходцев. Они могли находить источники питьевой воды, залежи полезных ископаемых, а также выполняли функции разведчиков во время боевых действий». Но как можно обучить человека паранормальным способностям? Вананербо считали, что развить их можно с помощью пробуждения внутренней энергии человека, силы ОТ. Ученые Третьего Рейха искали способ этого добиться. Об этих экспериментах позже на Нюрнбергском процессе расскажет Вольфрам Зиверс. По его словам, в Аненербе он занимал должность управляющего делами этой организации. Именно Зиверс санкционировал опыты, которые осуществлялись над людьми, поэтому его приговорили к смертной казни. Проводились эксперименты по нахождению людей в разряженной атмосфере и по переохлаждению. Официально это делалось по заказу Люфтваффе, якобы для того, чтобы возвращать к жизни немецких летчиков, которые оказались в водах северных морей. Но методики борьбы с переохлаждением на тот момент уже существовали а значит что ученые оккультисты третьего рейха проводили свои опыты с другой целью интерес к северным территориям нацисты проявляли давно еще в тридцать году отто ран организовал экспедицию на север отправился сначала в исландию потом в гренландию Возможно, в Гренландии они искали прародину древней нордической расы. В руках от Торана оказалась карта, которую составил Герард Меркатор. В 16 веке картограф обладал удивительно точной информацией о положении материков и их очертаниях. Но Гренландия на картах Меркатора находилась в районе Северного полюса. В древности Гренландию населяла белая раса. Высокие, достаточно сильные люди, голубоглазые, естественно. Но результаты экспедиции в Гренландию разочаровали руководство Третьего Рейха. В 1939 году Отторан пишет заявление о выходе из СС. В этом же году он отправляется в Австрию и трагически гибнет в Альпах. На Кольском полуострове эсэсовцы нашли подземелья, которые образовались 26 тысяч лет назад. Ученые предполагают, что это наследие древних гиперборейцев. Когда-то на севере существовали и их города. Следы гиперборейцев нашли и Сс. Но они не хотели делиться открытиями с мировым научным сообществом было дано распоряжение взорвать входы в города-подземелья, что хотели скрыть ученые из ННРБ. По одной версии, им удалось не только найти древние города, но и установить связь с теми, кто там жил. Древние гиперборейцы обладали паранормальными способностями, общались посредством телепатии и могли даже жить вне физического тела. В конспектах полковника вермахта Вильгельма Вольфа был найден приказ о формировании отрядов для отправки в Антарктиду. Конспекты были найдены участниками СМЕРШа. И этой экспедиции заинтересовался Сталин. После войны по приказу Сталина отправили уже советскую экспедицию во главе с генералом ВМФ Николаем Кузнецовым. Результаты экспедиции были засекречены, но нацистские базы были найдены. Руководство Третьего Рейха планировало, что в замке Вевельсбург будет столица новой империи. Жить в нем будут только избранные. Сюда планировали перевести главное управление СС и организацию ананарбы Многие историки предполагают, что очертания замка напоминают чашу Грааля, в которую опущено копье. Замок расположен на территории Северной Вестфалии. Для эсэсовцев это сакральное место. Здесь находится мегалитическая постройка Экстерштайн, которая по преданию была построена за одну ночь. За несколько дней до краха Третьего Рейха Гиммлер распорядился взорвать Вевельсбрук. По некоторым данным, в его сейфах хранились кольца убитых эсэсовцев. Но когда замок пришел в руки американцев, то ничего там не нашли. И под конец немножко таких вот секретных проектов ННРБ. Змей Мидгарда. Первые чертежи подземной лодки приходится на 1933 год. Его создателем был инженер родом из Германии Хорнер фон Вернер. Только в 1940 году за проект, который для всех казался фантастикой, взялся граф Штауфенберг. Змей Мидгарда не мог разве что летать. Передвигался этот вездеход под землей, под водой и на суше. Предположительно, судно создавалось для того, чтобы атаковать порты Великобритании. Фау-2 Под руководством Вернера фон Брауна с 30-х годов создавались баллистические ракеты Фау-2, которые вмещали в себя до 900 килограммов взрывчатого вещества и запускались со специально построенных мобильных пусковых установок. Впервые применялась для атаки Лондона 8 сентября 1944 года. В результате взрыва осталась воронка диаметром 10 метров. Убито 3 человека и ранено 22. В дальнейших планах был вывод ракеты Фау-2 в космос. Реактор Б-8 Немецкие ученые активно разрабатывали модель ядерного взрывного устройства, однако им просто не хватило времени довести дело до ума. По словам Райнер Каррельша, достоверность которых ничем не подкрепляется, немцы все-таки успели создать и свой ядерный реактор, и даже провести первые испытания с миниатюрной ядерной бомбой. И все-таки в мировых СМИ эти сведения принято считать неправдой, так как нет никаких свидетельствующих документов. Космическая станция. Почему бы не покорить космос лет так через 50 или больше? Всем это казалось фантастикой, кроме Гитлера. Проект космической станции был необходим для полного мирового господства. Это позволило бы уничтожать любую технику. Огромное зеркало диаметром в 3 квадратных километра отражает солнечные лучи и направляется на поверхность Земли. Такая вот, я бы это даже назвал, звезда смерти. Начало. Или Звезда Смерти за рождение. Что ж, такие вот дела с Анненербе. Джон Сноу, еще раз спасибо тебе большое за предложенную тему. Надеюсь, было интересно. Ставь, жми, пиши, в общем, жмякай-брякай. Все по классике, все по классике. Счастливо.